в компанию пришла за здоровьем, не пришла, а припозла Любовь Итальна. Помнит этот день, да? Очень хорошо, помню. Очень хорошо помните. <свят> и когда мне Любовь Фитальна сказала, я сейчас скажу, что с мной произошло, она мне сказала, пей эту продукцию и будешь жить. Это вот те слова, которые мне нужны были на данный момент, на тот момент, когда я болела. Предыстория моего заболевания была такова. Я гипертонии страдала более 13 лет. Я пила таблетки, я была у врачей на учёте, там третья стадия, это называется, не знаю, как, группа. Вот, давление у меня повышалось, и примерно раза два или три в месяц скорая приезжала ко мне домой. И тем не менее я работала, ну и на таблетках жила. Но давление не понижалось, то есть у меня всё время выше, выше, выше, выше показатели. И в 2012 году, в июле месяце, 13 числа, мне поставили в стоматологическом кабинете укол, ультракалин с адреналином. И у меня давление там прям в кресле повысилось, я начала терять сознание. То есть я стала задыхаться, сердце где-то клокотало в горле. И вот такие приступы, с таким приступом меня увезли домой. То есть возили по скорой в больницу, меня там не приняли, сказали, отлежишься молодая. А с такими приступами я стала лежать дома в течение двух с половиной месяцев. И давление у меня все выше и выше и выше, дошло до 250 было страшно. похудела за две недели на 11,5 килограмм. И вот только благодаря вот этой продукции я сразу приняла решение. И муж принял решение, он меня поддержал в этом плане. Мы сразу в этот же день выкупили пакет продукции, стала пить ее, и через полгода я ушла от таблеток вообще. То есть скорая помощь, можно подумать, да? Скорая помощь к нам не ездит. Уколы я не употребляла таблетки я не пью то есть поддерживаю себя, свой организм именно нашей продукцией и я очень счастлива и благодарна нашей компании за такой уникальный продукт за то, что многие люди которых я привела в эту компанию за эти 6 лет, они все получили здоровье, спасибо огромное Любовь Фитальна, вам Здравствуйте, меня зовут Ольга мне 37 лет я тоже пришла со здоровьем. Моя история такая. С детства у меня был хронический пилонефрит. В вот 35 годам у меня уже развилась почная недостаточность четвертой степени. И мне врачи порекомендовали гемодиализ. Но я отказалась, сказала, нет, я хочу жить, хочу быть здоровой, счастливой. В общем, я им не поверила. Сказалась, в общем, сказала, я сама справлюсь. И Боженька меня услышала вот моей, и вот Зоя Николаевна не встретилась на пути, как говорится. И узнав об этой компании, так и пришла, прослушивала информацию, я сразу же, не думая, взяла пакет полгода. И вот сейчас мое состояние нормализовалось, я не на гемодиализе, чем очень рада. Спасибо компании, спасибо Любовь Витальевна, спасибо вам. В общем, Зоя Николаевна, вы мой рангер-хранитель. Спасибо всем. Приходите, не пожалейте, Работает 100%. Ну, даже заволновалась и забыла, как меня звать. Альбертина Владимировна. Альбертина Владимировна. Альбекина, Владимир. Альбекина, Владимир. Альбекина, Владимир. Альбекина. Альбекина. Альбекина. спасибо. <сих> Значит, я Альбертина Владимировна. Мне 80 лет. Ну, немножко это, конечно. Немножко. Я э, в течение уже четырех месяцев пью продукцию, но чувствую, некоторые результаты есть от а, а приема этой продукции. Ведь такой возраст, это же сложно пробить, представляете? Быть, быть молодой, э, быстрее все восстановится, чем уже, когда ты накопил, за 80 лет чего только не накопил. И теперь я, значит, еще одно чудо произнесу. Когда узнала я про биоэнергомассажер, мне сделали буквально два массажа. Ну, не пробно, просто сделали. А я до этого ходила кое-как. Тут вдруг у меня такой шаг широкий, походка уверенная, и вообще я вся воспрянула голову подняла, мне стало легче. И спасибо Ольге Алексеевне, Любовь Вентальевне и компании ФОКОУ этой продукции, благодаря которой бабушка, старенькая, восстановилась. восстановилась. Добрый день, дорогие, ну, меня зовут Зоя, мне 66 лет на сегодняшний день, в компании я уже более пяти лет. И не перестаю благодарить в свое время, когда Ольга Алексеевна меня позвала вот в эту компанию изумительную, уникальную системную. У меня много партнеров, которые все абсолютно все получили хорошие результаты по восстановлению здоровья. Что говорить да. обо мне? Я тоже получила уникальные результаты. Во-первых, ушли мои головные боли. Причем ушли они на третий месяц уникальной продукции, потому что я по жизни, у меня бесконечно боли, были головные боли сильнейшие. Также он ушел от меня хронический бронхит, чему я очень рада. Я вот уже 4 года вообще не болею бронхитом. Мои любимые внуки сейчас не болеют никакими абсолютно простудными заболеваниями. Если, если только какой-то вирус вирус проникает к ним, потому что они и в школу ходят, и в садик, то буквально день-два, и они снова идут Школу или детский садик. То есть я настолько благодарна э, вот этой компании Ольге Алексеевне за то, что она продвигает культуру восстановления здоровья для всего человечества. Нас сейчас не так много, но Прислушайтесь вот к специалистам, которые об этом говорите, что вот есть альтернатива всегда, сейчас время меняется, и вот китайская медицина, восточная, она действительно вобрала в себя все лучшее, натуральное, и при помощи, ну, наша, к сожалению, западная медицина просто убирает симптомы, просто убирает симптомы. С одной стороны, это где-то хорошо, но причину не искореняет. Вот это восточная медицина, она убирает причины. Поэтому я благодарю за внимание. Прислушайтесь по всем этим словам. Да, да, достигла, меня зовут Татьяна, мне 64 года. Я пришла в шестнадцатом году сюда по проблеме здоровья. Поскольку врачи меня назначили на удаление желчного пузыря по поводу палипа, мне... Не хотелось этой операции, и я стала искать возможности, чтобы этой операции избежать. Эти возможности я нашла здесь. С первого, же, с первого же мероприятия, на котором я услышала об этой уникальной продукции, я приняла решение. Взяла большой семейный пакет, тогда он стоил 160 тысяч, и мы всей семьей стали оздоравливаться. Через полгода ни липа, по, ни, по, ни гемангиомы печени не проблем с пищеварением у меня уже не было. И до сих пор их нет. Значит, в, в прошлом году, в августе, я приняла решение расстаться с бюджетной сферой и стала работать в компании. Я завела 6 вип-партнеров и получила 260 тысяч рублей. Я благодарю компанию, я благодарю Попитальну, которая с, первого, с первой встречи сумела настолько доходчиво мне объяснить все преимущества, которые здесь имеются. И я приняла правильное решение. Благодарю вас за то, что вы сегодня сюда пришли, новички, и услышали эту информацию. Я уверена, что каждый из вас сделает правильный выбор. Я Галина, мне 64 года. Пришла я в компанию в 2015 году, чтобы получить здоровье. Было много патологий. И вот буквально за эти годы, благодаря вот этой системной продукции, я восстановила свое здоровье. Вот что было? Была гипертония, был хронический обструктивный бронхит. На году раз в пять я болела и задыхалась. Было ожирение второй и третий Степени уже 108 килограмм. Затем у меня было, были шпоры, диффузное изменения печени, пбс корде ну короче, полностью весь организм был сплошь патологии. Полный и, пакет. Да, и вот сейчас я перед вами стою, я сейчас вес 85 килограмм, Э, гипертонии нет, кибэстинокорзии нет. И УЗИ сделала и, и, и, и, УЗИ печени. Сейчас ставится диагноз нормальный, без дифузных изменений. Ровные края и гладкая, гладкая печень. Без изменений. Ну, нормальный. Так что эта продукция помогает, действительно. Хотя я сама не верила в это, когда пришла, вот благодаря Зое Николаевне, спасибо ей, но она действительно помогает. Поэтому, новички, не бойтесь, если есть проблемы, вы здесь их восстановите, решите. Но, а... Добрый день, меня зовут Надежда, мне 57, молодая, красивая, и взяла... А био это было, ну, я недолго в этой компании, с сентября всего лишь месяца. И плюсом я к взяла вот продукцию, и я начала пить, оздоравливаться. То значит, вот так вот в один прекрасный момент выходят эти партнеры туда, говорят, то у них ушло, другое ушло. Я так сижу, думаю, кого а этого нет, я вообще спать не могла. Я Ольга сильно говорю, Ольга Васильевна, господи, мне бы научиться спать, я не могу спать но руки-ноги дергат, все тянет и я сидя ночь-то посиживала если часок я уснула то значит все у меня потом опять начинается Ну я не могла спать а теперь я сплю утром просыпаться неохота Думаю, ну, вот видишь, что я выпросила сна себе а, про Москву значит в Москву мы летали Что там скажи? поезд расскажи а, значит мне вступила спину. Вступила в спину, и я не могу, все бегут, все такие легкие, я сзади них такая большая, здоровая, я сзади них это иду, не могу. Потом, значит, Татьяна Григорьевна говорит, снимает у тебя поезд, такая, говорит, давай я тебе одену поезд, походи с этим поясом. Ну, буквально, часа она на два-три, ну, вот от силы, да, я походила, и все, и забыла, я в прибрыжку за ними скачу тоже. Ну, и все, и очень хороший поезд, мне сейчас подарок, он пришел, прекрасный поезд, вообще чудо, не поезд. Ну и с Москвы мы вот прилетели, да, и в течение, наверное, 10 дней. Я, вообще-то, я не собиралась заниматься бизнесом, я просто решила поправить свое здоровье. И все, и тут в течение, наверное, 10 дней я подписала двух партнеров, VIP-партнеров. И вот я получила денежки, 52 тысячи, в общем.